Всем привет! С вами Черри. Это уже седьмая часть постройки города под названием Майнсруфт Сити, и сегодня у нас будет пожарка. Да, вот такая пожарка, пожарная часть. М -м да, небольшая, но зато все вместилось. Ну, по крайней мере, по крайней мере, почти все. Значит, вот вот такая пожарная машина. То есть они все одинаковые, так что я буду ну, покажу вам только одну. Они отличаются все только номерами. Значит внутри у нас кабина, там ничего нету. Вот тут у нас с той стороны тоже вода. Ну, это типа вода. Здесь это типа, знаете, такая э -э подстилка, ну, которую они как бы растягивают, чтобы если кто по там лестница. Э -э ну, и красные факела, ну, там, не знаю, заграждение типа ставить. Это веревка, это типа ломика. Ну, и тут типа пожарный топорик и кирка пожарная. Ну, а здесь тоже вода. И там тоже. Так, вот тут сверху тоже типа лесенка, которая поднимается, сзади тоже. Так, теперь идем внутрь. Тут вот, кстати, да, три ворота. Один закрыт, другие почти открыты, другие целиком открыты. Значит, когда пожарный приходит, он заходит сюда. Тут у нас шкафчики. Шкафчики все одинаковые, то есть тут 6 шкафчиков. Вот, получается, вот он заходит, переодевается и либо... Ползет по вот этой штукенции, либо, ну, по столбу, либо по лестнице. Ну, это и понятно, да? Вот, ну, лестница. Тут так вот. Тут две лестницы и три такие. Пожарный стол. Тут значит, на зона отдыха. Это типа бильярд, игровой автомат. И это типа аэрохокей. Ну, здесь посидеть, отдохнуть. А вот здесь у нас джакузи или сауна, здесь тоже такие же шкафчики, как внизу. Вот у нас она такая, тут без окон, без дверей, точнее на дверь. Вот тут сидишь и этого купаешься, отдыхаешь, можно сказать. Да. Так, идем дальше. Наверх. Наверх. А, тут у нас туалеты, как обычно, туалеты должны быть везде. И тут у нас э, кухня, типа здесь вот мыть руки, чтобы после туалета и перед едой. И здесь сидят шесть человек, тут едят, едят и что ж, теперь пройдемте туда. Ну что ж, продолжим. Я немножко отвлекся. Так, э, значит, тут у нас находятся их комнаты. Они все одинаковые. Начнем. Ну, Просто ничего, покажу я вам, вот, допустим, эту. Вот такая вот комнатка. Пожарную на две кровати, но мало ли, может, он с женой будет и. Шпили ну вы поняли. Тут шкафчик такой. Шкафчик не. Видишь, шкафчик. Ну, вот такая вот книжная полочка, моя любимая. И вот такой телевизор. То есть, сел. Смотришь телек или сел за комп. Хотя я не знаю. Зачем в комнате, где есть комп, телек. Вот, не знаю не знаю ну в общем-то и все они все одинаковые допустим вот это вот она вот сами посмотрите такая же только даже телек такой же блин да ну нафиг а тут а тут другой телек ну тут все остальное единственное здесь кое-что это закрыли я закрыл тут окна но уж как смог так смог ладно и это все это вся пожарная часть. Трехэтажная состоит. Даже не то, что трехэтажная, скорее всего двухэтажная, не считать, то что первый этаж это гараж. Ну, вот она вот так выглядит. Еще раз. Давайте даже облетим. Тут где-то окна есть, где-то окон нету, снизу вообще окон нету. Ну, вот. В общем, это и все. Ну, все. Всем пока, с вами был Черри, увидимся.